Доброго времени суток, дорогие друзья, посетители моего канала. Сегодня с вами опять Екатерина Клопенко. И будем разбирать с вами такую тему, вернее, продолжать разбирать наши страхи, наши возражения, что, куда, почем и зачем. Итак, страх номер два или страх или возражение, скажем так, номер два, которое очень часто встречается у нас от людей, которых мы... Видим и переписываемся в социальных сетях, ну не только в социальных сетях, в общем-то и в окружении в нашем. Это возражение у меня нет времени. Чем-либо заняться, у меня нет времени. Итак, давайте разбираться, что же это за возражение, что же это за такой за страх, который не дает людям переступить черту в свом будущее, да, принять какие-то, допустим, решения. Я делю, вернее, поделила э, людей на три категории, которые говорят, у меня нет времени. Первая категория, э, которая хочет с вами вроде как работать, пишет вам в личку, э, пытается что-то узнать, узнает и понимает, что А здесь надо работать, а здесь надо обучаться, а здесь надо учиться, узнавать, познавать менять голову, да, то есть э, достаточно много времени нужно тратить на какие-то э, полезности, изучения, ну, ну, и, естественно, на саму работу. И человек э, тут же сразу пишет, у меня нет на это времени, на это времени. У меня нет на ваш лохотрон, да, времени. И вот что-то подобное. То есть это те люди, которые… Э, Лежа на диване, мечтают о вилле на Карибских островах, да, понимают, что ух, нужно денежку заработать, Идет в интернет, начинает видеть, искать что-то, видит, находит тебя, пишет тебе, и когда понимают, что «а, виллу так просто не заработаешь, да, то, то есть не получишь, надо манима не заработать», он сливается, у него нет просто на это времени, потому что нужно реально работать. То есть это люди, скажем так, вечные халявщики, которые изо дня в день ходят и покупают лотерейные билетики и считают, что они скоро что-то выиграют. Проходит 5 лет, а они все еще ходят и покупают лотерейные билетики. Проходит 10 лет, а он все еще и ходит и покупает лотерейные билетики. Вы знаете... Вот таких людей очень-очень много, да? Они лежат на диване, видя себя, значит, на крутом берегу океана, и говорят: "Ну я вот вот я себя представляю, там я себя вижу, да, значит, есть же такая система представь себя, увидь себя, и это все сбудется." Только э, забывают, что для того, чтобы вот это все сбылось, нужно поднять одно свое место с дивана и начать действовать. Это, знаете, как в том самом анекдоте, когда мужчина приходит э, в церковь, да, молится, стоит, плачет, говорит «Господи, Господи, помоги мне, пожалуйста, э, дай мне э, хоть что-то, хоть, что хоть какую-то возможность для того, чтобы изменить свою судьбу, изменить свою жизнь, да, помочь э, что-то заработать, накормить детей и так далее». Проходит какое-то время, там 2-3 дня, да, и он видит на столбе объявление, что требуются сотрудники в другом районе, в офис. Ну, требуется, требуется, он прошел дальше. И опять, господи, господи, помоги мне. И вот так вот несколько раз, да, кто ему друг позвонил, сказал, что ты знаешь, вот есть возможность подрабатывать, допустим, по ночам там или еще что-то. Но неважно. И вот так происходит несколько раз. Старость, значит, мужчина умирает, приходит к Господу Богу и говорит, а я тебе не верю. А почему ты мне не веришь? Я тебе столько раз просил и столько раз умолял, помоги, помоги мне, пожалуйста. А ты прошел мимо и не помог. А он говорит, о а Господи говорит. Так, дорогой мой. Я ж тебе помогал, я ж тебе помнишь объявление на столбе, тебе нужно было просто позвонить и съездить в соседний район, и тебя бы взяли на классную высокооплачиваемую работу. А помнишь твоего друга, который тебе предлагал подработать ночью? Там была возможность карьерного роста, и ты бы мог бы вырасти и так далее. А оказывается, вот такие люди, они ждут одного. Манны небесные, что вот эта вилла свалится на них прямо вот на их диван. Вот это вот халявщики. Вот таких э, людей, э, ну, очень сложно переделать. Ну, я думаю, что даже и не стоит. Следующий народ, да, такая категория, которые понимают, что там что-то есть в интернете там что-то вот как-то, да, там зарабатывают, он чувствует это. Но страх перед тем, что ему нужно будет изучать что-то неизвестное, что-то новое, а вдруг его обворуют, а вдруг его наколят, да? а вдруг он отработает какое-то время, и он не получит ни копейки за это. Вот этот вот страх, боязнь вот этого, да, он всегда приводит к тому, что человек отворачивается, ему проще всего сказать, что «извините, у меня нет времени». Таким людям я советую, конечно же, просто, э, если вам человек понравился в социальной сети или на ютубе, например, да, с ним, поузнавайте, попросите какой-то материал технический, да, чтобы посмотреть, изучить. Пусть вам человек объяснит, э, что, как, почем. Не надо бояться ничего, ведь мы очень многого боимся в жизни, очень многого. Вот. И не э, гарантия того, что если мы чему-то свято верим, да, у нас там явно э, получится. Вы же, когда идете к платному врачу, э, вы же не знаете, да, первый раз идете, вы же не знаете, поможет он вам, не поможет, даст ли он вам назначить правильное лечение, но вы идете и оплачиваете его услуги. Почему-то не боитесь. А здесь вы боитесь э, сделать лишний шаг вправо или влево, когда, в общем-то, э, решается, да. Э, ну, не скажу, что прям ваша судьба решается, может быть, ваша судьба как раз в другом. Но когда вам дают такую возможность, когда вы получаете какую-то информацию из интернета, да, очень интересную, а вы от своего страха неизвестности просто боитесь делать, ну, лишний шаг. И следующая категория людей, которые реально понимают, что есть деньги, реально понимают даже что это действительно возможность заработать здесь. Они это знают, они это чувствуют. Они даже, может быть, посмотрели там какой-то материал и так далее. Но вот садятся и говорят, ну правда, но ну, нет у меня времени. Вот, ну нет, но ну, я уже все ну вот, вот, понимаешь, я вот с работы, на работу, встаю в 6 утра. Ну вот так хочу этим заняться, а у меня нет времени. А вот здесь вот у меня один единственный совет таким людям, это на самом деле очень хорошие люди, которые просто не умеют распоряжаться своим временем. Что нужно для этого сделать? Нужно для этого пройти тайм-менеджмент. Что это такое? Это, скажем так, планирование вашего времени. Причем планирование вашего времени до минуты. Но не так, что вы сели и начали планировать, вот я завтра буду то-то, то-то, то-то делать, да? Да. Вы должны вначале проанализировать то, что вы делаете в течение дня. Вот прям с момента просыпания. Я проснулась, взяла руки в смартфон, посмотрела, что в инстаграме пишут мои друзья, какие там комментарии, что там ВКонтакте, лайки поставила. Возможно, даже там заглянула в какую-то игру и так далее. То есть, вы посмотрите, что вы делаете. Это раз, это самое первое вы должны полностью расписать свой день. Второе. Вы должны найти своих пожирателей вашего времени. Кто это такие страшные монстры? Это те моменты, да, которые вы тратите, скажем так, впустую. Ну, для меня, например, впустую, для вас, может быть, это как раз и не пустая да, трата времени. Например, вот вы пришли с работы... Сели ужинать, включили телевизор, и он нач начал вам там что-то вещать, телевизор, вы ужинаете, одним глазом смотрите в телевизор, другим, значит, ложкой пытаетесь там что-то поймать в тарелке, и замечаете, что ваш ужин продлился, ну, минут на 30 больше, чем как бы, в общем-то, и, и требовалось, да, вот, еще один из пожирателей времени, допустим, дорога домой туда и обратно с работы и на работу, да, у некоторых людей она занимает полтора-два часа, вы представляете, сколько времени, да, вы туда два часа, обратно два часа, четыре часа, боже мой, из вашей жизни улетели, это тоже пожиратель времени. Как с ним бороться, да, допустим, многие советуют скачивать э, книги, да, которые вы давным-давно мечтали прочитать, а, э, но ну, ну, ну не получается, да, вот у вас нет, вы не можете выделить этого времени, да, для себя. Э, можете скачать, вставить наушники, в уши и ехать спокойненько в автобусе, слушать аудиокнигу, какую-то полезную, возможно, информацию, да, может, может быть, бизнес-информацию, неважно. То есть вы вот это вот время, да, которое тратите впустую, тратили, допустим, впустую, вы его уже будете соответственно занимать абсолютно другим образом. Вот как бы три основные группы которые э, пишут да, нам, что у нас действительно нет времени. Мне вот очень интересно, то есть я вот дала вам такую информацию, мне очень интересно э, услышать от вас ваши комментарии, на что вы тратите свое время впустую. Проанализируйте, пожалуйста, свой день, да, э, э, есть ли у вас такие пожиратели вашего времени, да, и... Э, э, Сколько времени вы тратите на телевизор? Вот это мне очень интересно. И сколько времени вы тратите на интернет, на неполезный интернет? Например, да, посмотреть, что у ваших друзей в Одноклассниках, посмотреть, что пишут ВКонтакте, поиграть в какую-то игрушку, да, там посидеть, послушать музыку, посмотреть какое-то смешное видео и так далее. Вот на такой интернет. Прошу, пожалуйста, напишите в комментариях под видео, если вот у вас вот такие вот э, пожиратели вашего времени, это будет классно, конечно. Ну и, конечно же, я вас прошу, обязательно ставьте лайк, если мое видео для вас оказалось полезным. А если не полезным, все равно ставьте лайк, мне будет очень-очень приятно. Вот, конечно же, подписывайтесь на мой канал, э, я буду записывать дальнейшие наши страхи, наши возражения. Кстати, если вам интересно да, узнать, какие есть еще возражения от людей да, по поводу бизнеса или по поводу чего-либо еще, обязательно пишите в комментариях, я подготовлю для вас подробное видео. Итак, до новых встреч, друзья! С вами была Екатерина Клопенко. Всем пока-пока!